Сегодня суббота, 11 июля. Мы снова здесь. Только что ребят отвез к мосту. Они будут оттуда сплавляться. Я буду сплавляться от дома. Смотрите, камера у меня на голове. Я метр семьдесят шесть. Вот. Смотрите, какой тут Иван-чай. вчера кстати видел медвежонка когда мы ехали сюда он быстро быстро улепет его в лес с дороги спугался. повезло нам что он был один а может просто он и не один а просто где-нибудь рядом с ним мама так вот это у нас как вы понимаете, два деревня Карповская. Вот так вот. вот. Так вот, да. Здесь был дом. Там был дом. Там наш дом. Там дом Ховановых. Тут, не знаю, тоже был по улице два дома. Так что вот как-то так. Что вот я на реке скачиваю лодку вода больше чем на метр меньше чем два месяца назад ну на метр точно не качаюсь всем привет здесь хорошо не верьте тем кто говорит что комары не, они просто летают. Видите, меня ведь никто не кусает. Все, друзья, лодка накачена. Но хочется кинуть сначала с берега. Сейчас посмотрим, что получится. Ничего не буду изобретать. Попробую вот на такого, который всегда здесь работал. Сейчас посмотрим, что у нас будет сегодня. Первый заброс. Oh, oh, oh, oh. Ну вот, я тут на перекате, поймал пару харизов, тут ребята подъехали. Поймали, говорят окуня неплохого, для ухи И несколько щучек. Сейчас будем. Сварить уху. И вот наступил счастливый Очень момент. Много дров, да. да, наступил счастливый момент. Все-таки мы решили уху сварить. Маленький хоризочек в две щучки и окушок. На троих, я думаю, хватит. Да, Павыч? Да. Вот. Там у нас сейчас варится картошка с перцем и солью. Главный кошелар без ложки, видите, поправляно. Да нормально, все прямо хорошо. Сейчас вот сварится картошка с луком. И мы бросим рыбку. Вот опять у нас традиционное забрасывание рыбы в воду. Отпускание типа ее. Отпускаем. Ловим, отпускаем. Ловим, отпускаем. Кто ловил, что ты отпускает. Вот. Все, ждем когда победеют глаза. И сразу выйдем Обоча. Картошечка Капошки. еще сырова. Все, это Мы тут уже немножко поели. Но все равно, поверьте. Очень вкус, да, вон, видите, все срезаются. Вас. Mm. <смех> <смех> и дождик вроде как почти прошел, все будет хорошо, гоу просто пидео